У нас была Казанская студвесна, это программа вузов, это Альметьевская зона, где все ближайшие города к Альметьевску съезжались для отборочных этапов в, Казань, в республиканскую весну. И Закамская зона, в Челнах, и Лабуга тоже собирались для того, чтобы лучшие номера посмотреть и лучшие из лучших отправить уже в Казань. Фестиваль открыли яркой хореографической постановкой, которая рассказывает нам о неком народе, кульбарцы, о их укладе жизни, трудностях, а также о смелом кульбарце Тумульвале, который благодаря своей